Что такое успех в имплантологии? Безусловно, каждый пациент рассчитывает на успех. И прежде всего нужно сказать то, что фактор успеха он составляет 98%. Под успехом понимается стабильный, надежный уровень костной ткани вокруг импланта. Костная ткань может в первый год уходить где-то на 1 мм. Каждый последующий год уходит на 0,1 мм. Это так называемая естественная старение организма и это считается нормой. Все, что свыше этого, считается ускоренным развитием убыли костной ткани или диагнозом переимплантит. Вокруг импланта всегда происходит борьба двух сил, хороших и плохих. То есть есть понятие как иммунитет, есть понятие вторжения бактерий. Если эти силы находятся на балансе, то костная ткань, соответственно, находится четко на стабильном уровне. Если же бактерии в полости рта начинают преобладать и становятся более агрессивными, то происходит так называемое воспаление костной ткани вокруг импланта, так называемое явление переимплантит. С чем это связано? Безусловно, это связано со старением организма. Безусловно, часто связано это с привычками человека и с гиеной. Несмотря на то, что имплантация проведена четко и качественно, все-таки понятие как убыль костной ткани или переимплантит все равно может возникнуть у пациента. Как, каким образом этот переимплантит пациент может заметить? Это может быть связано с воспалением десны. Это может быть с появлением кровоточивости в области импланта. Если такие признаки у человека возникают, то он обязательно должен обратиться к доктору, чтобы доктор посмотрел, оценил ситуацию десны вокруг импланта, сделал рентгеновские снимки и посмотрел, каков уровень костной ткани вокруг данного импланта. Переимплантит может возникнуть у человека и через год и через два, и через пять, или через 10 лет. То есть момент возникновения этого явления достаточно непредсказуем. Важным фактом является, что пациент должен обязательно раз в 6 месяцев приходить на осмотр. Если пациент не приходит на осмотр, так называемый на технический осмотр, напоминающий осмотр автомобиля каждый год, то, безусловно, безусловно, этот момент можно пропустить. Если этот момент вовремя заметить и провести соответствующие процедуры, то этот процесс можно затормозить. Безусловно, для того, чтобы максимально обеспечить срок службы имплантов, нужно четко контролировать гигиену зубов, гигиену вокруг имплантов. Необходимо купить ирригатор и, соответственно, пользоваться этим ирригатором регулярно, так же, как и зубной щеткой. На самом деле, успех в имплантологии зависит от двух факторов. Это мастерство врача и внимание пациента к своему собственному здоровью.